Итак, добрый день, мы сегодня с вами продолжаем строить наш дом. В этой части вы сможете увидеть расстановку окон дверей, создание фундаментной плиты, плиты перекрытия, расстановка основных размеров, ссылки будет на подбор дверей по помещениям по функциональному назначению. Напоминаю, что это обучающие ролики, которые показывают, кто хочет научиться работать в программном комплексе Revit, Попутно у меня этот же домик строится в автокаде, тоже есть эти видео на канале. Ссылки все будут доступны либо в конце видео, либо с всплывающими подсказками. Итак, э по прошлому видео мы с вами построили основные несущие, внутренние и внешние. Я говорил, как настраиваются на стены и э сейчас достроил перегородки по примеру тому, что у меня был по заданию мой дом. Соответственно, перегородки кратно 10 мм у нас с вами строятся с привязками Чтобы внутри были нормальные размеры Перегородки были сделаны из кирпича Более подробно я, опять же, рассказывал в видео по автокаду Когда строил аналогичный домик Только он немного отличается от основных стен Материал основных стен Если здесь у нас из несущих газобетон кирпич там у нас есть кирпич, воздушная прослойка, термическая воздушная прослойка и утеплитель. В принципе, ничего такого критичного нет. Итак, продолжаем. Что мы сейчас с вами будем учиться строить? Мы с вами будем учиться строить плиту нашего перекрытия и фундаментную плиту для нашего дома. Данный дом был выбран, что он располагается на монолитной железобетонной плите фундаментной. Да, это спорный момент, он может находиться на ленточном фундаменте. Все зависит от грунтов. Я буду показывать просто, как строится плита и, соответственно, плита перекрытия междуэтажного. И уже, чтобы в дальнейшем мы с вами могли перейти на второй этаж. Итак, построение у нас с вами начинается с вкладки «Архитектура», «архитектура» «Перекрытие», «Перекрытие архитектурное». Есть перекрытие несущее, перекрытие по грани, ребро плиты. Перекрытие по грани мы будем использовать в дальнейшем, когда дойдем, азы пройдем, Revitac, для формообразующих элементов. Перекрытие несущее, оно может использоваться тут. Но так как мы не создаем расчетную модель, никуда эту модельку не перегружаем для расчета и проверки, она нам не обязательно, но можно строить через нее. Я буду выбирать архитектурное перекрытие, архитектурное у меня будет идти плита. Да, то что касается фундаментной части, можно ее делать также через вкладку конструкции. Здесь большой различный набор функций, которые необходимы для построения фундаментов. Мы об этом еще будем с вами говорить, но немножко позже. Пока пройдем только азы. Так, возвращаясь в архитектуру, перекрытие, перекры... перекрытие архитектурное. Кто спрашивает, принципиальное отличие от несущих и архитектурных, то, что можно в дальнейшем перегружать, добавлять конечные параметры для элемента, а его теплопроводность, теплотех... которая необходима для теплотехнического расчета, в соответствии с подбором, который уже был выбран расчетными комплексами. Сейчас мы с вами учимся только моделированием. Итак, перекрытие архитектурное. Активировав функцию перекрытие архитектурное, сначала что нам необходимо с вами? Но в первую очередь программа интересуется, на каком уровне мы располагаемся. Я строил на плане первого этажа, поэтому у меня уровень, базовый план первого этажа. Это у меня будет фундаментная моя плита. Перепроверяйте через панель свойств, на каком уровне вы располагаетесь. Дальше, что нам необходимо сделать? Зайти, нажать функцию изменения типа стандартной плиты. Изменить тип. Копирую стандартные значения, по умолчанию у вас там будет типовая 150 мм, вне зависимости от версии программного продукта, у вас будет этот отдельный материал. Я его переназываю, пускай это будет фундаментная плита, сокращенно будет писать, ФП 300 мм. Обычно 300 мм достаточно, особенно для Санкт-Петербурга или Ленинградской области. Но опять же, напоминаю то, что нужно смотреть, какие грунты у вас используются в основании. Но это мы с вами постепенно будем усложнять все, и со временем, в зависимости от а, желающих, я это все рассматриваю. <coughs> Пока мы приближаемся к рубежу 15 тысяч просмотров имеется в виду. А, фундаментная плита 300 мм. Дальше что я делаю? Захожу в изменение структуры слоев моей фундаментной плиты. Меня интересуют здесь два показателя. Первое это... Материал и толщина. Пойдем от простого к сложному. Толщину нажимаем один раз левой клавиши мыши, пишем 300 мм. 300. Дальше. Материал. По умолчанию он по категории, но мы не будем использовать, который материал предлагает нам программа разработчик. могу вам сказать, что да, этот материал чем-то напоминает структуру бетона. Но я его выберу вручную, чтобы уже никаких проблем не было. Найду в поиске бетон. Бетон-железобетон, либо бетон-монолитный, и буду использовать его. Прошу прощения за это неожиданный телефонный звонок. Итак, я выбираю бетон-железобетон. Опять же, в графике мы видим то, что штриховка в разрезе у него не по ГОСТу железобетонный, а штриховка, как мы с вами будем говорить, немножко позднее. Закончим модель хотя бы плана первого этажа. Я ставлю файл для подгрузки штриховок, это патовский файл внутренней, со штриховками для Revit, в котором есть 700 различных образцов штриховок, которые если вы не найдете в стандартных, найдете именно там. Ссылка на него еще будет, скорее всего, в следующем видео. Итак, я выбираю штриховку железобетона. Напоминаю, напоминаю, что штриховка железобетона, но я ее вынесу, как она выглядит. Можете сравнить, она выглядит немножко не так. Итак, железобетон. Либо два раза нажимаем по нему, просто левой клавишей мыши, либо подсвечиваем его, нажимаем ОК. ОК. Еще раз окей, okay. мы с вами задали материал, мы теперь увидим панель свойства, что у нас плита монолитная, бетон-железобетон, фундаментная плита, 300 мм, план первого этажа. Итак, у нас есть несколько замечательных функций в панели рисования, в появилась новая панель, когда вы начинаете построение именно плиты перекрытия, фундаментной плиты, да и еще нескольких элементов, о которых я буду напоминать и все время показывать. Итак. У нас есть возможность либо чертить линейные отрезками, то есть я могу обчертить свой домик при помощи различных отрезков. Просто, понятно. Идем дальше. Какие у нас еще есть функции? Но насчет геометрических фигур? Тоже все просто, понятно, примитивно. Воспользуемся более сложными. Функция выбрать линии и выбрать стены. Сначала начнем с выбрать стены. При активной функции выбора стен у нас с вами э, отрезок будет строиться по э, внешней границе, либо внутренней границе нашего основного несущего элемента, который был в граничных значениях сердцевины по нашей стене. Я могу его менять стрелочками туда-сюда, показывать, где он будет привязан. К внешней, либо к внутренней границе. Окей, тоже вроде бы просто и ускоряет жизнь. Но так как у нас с вами фундаментная плита э, должна ровно закрывать весь наш дом, мы воспользуемся другой функцией. Но здесь можно построить тремя основными. Отрезком, фигурой, либо функцией выбрать линии. Нажимаем на нее, и при помощи нее я теперь могу просто общелкать граничное значение своей стены. Нажимаете один раз, потому что может возникнуть ошибка. Я сейчас покажу на примере. Я нажимаю один раз, все получается замечательно, хорошо, красиво. Окей, okay. я построил. Если я сейчас нажму окей, okay, у меня получится моя плита, я смогу на нее посмотреть. Рассмотрим, какие ошибки могут возникнуть у вас. Если отрезок не замкнулся, то есть вот он, не замкнутый контур, я его разорвал, зажал левую клавишу мыши и разорвал его. Нажму Escape. Могу даже с первого взгляда не найти его, потому что он предельно маленький, участок какой-нибудь. Нажму зеленую галочку. У меня появляется окно, которое говорит, то, что линии должны образовывать замкнутые контуры. Если я нажму выход из режима эскиза, вы закроете построение эскиза. Не нужно этого делать, лучше найти ошибку. Ну, кому как? Кому проще найти ошибку перепостроении, тот может воспользоваться этой функцией. Я буду друг пользоваться другой. Нажму функцию показать, и мне программа покажет, где у меня контур разорван. Это первый случай ошибки, когда контур разорван у нас. Нажму продолжить и соединю. Соединю элементы. В чем может быть вторая ошибка? Выбрать линии, когда вы два раза нажали в одно и то же место, в одну и ту же стенку. У вас появляется новое окно. Выделенные контуры перекрываются. Линии не могут образовывать замкнутых контуров. Вы даже можете на нее не обратить внимания. Там Нажать на крестик, закрыть ее и подумать, что все хорошо на самом деле, никаких проблем нет. Пытайтесь нажать на зеленую белочку. У вас появляется новая ошибка, линии не могут накладываться друг на друга. И в этом случае у нас линия выделена оранжевым таким цветом, темно-оранжевым. Не путайте ошибки. Когда они разорваны, у вас будет два кружочка оранжевых. Когда они накладываются друг на друга, линия будет оранжевая. Я просто подсвечиваю левой клавишей мыши, удаляю одну из линий и соглашаюсь с выполнением операции. Периодически с выполнением построения новых функций, Revit будет предлагать вам автоматически сохранить проект. Очень полезные функции, так как в редких случаях он не вылетает. Ну, это специфика программы, она слишком много нагружает оперативную память, частично нагружает видеокарту, особенно когда вы с трехмерными моделями работаете. Поэтому лучше лишний раз сохранить. Я этого делать не буду, я знаю, что у меня ничего не вылетит. Итак, у меня плита теперь подсвечивается синим цветом. Да, Кто спросит, а где у нас крылечки веранда террасы? Сейчас мы ее будем достраивать, и будем учиться пользоваться новой функцией. Синим цветом подсвечивается, где я могу ее увидеть. Давайте наконец-то переключимся в трехмерный вид. Располагается он либо в верхнем углу в панели быстрых команд, выглядит как домик, и написано 3D-вид по умолчанию. На ноутбуках чаще всего, либо на компьютерах, у которых используется монитор с маленьким разрешением, этой быстрой панели команд вообще нет всей с линии. Ее даже достаточно проблематично назад вернуть для отображения поэтому все эти команды на самом деле есть в самой программе поэтому ничего страшного в этом нет. располагается ну а в вкладке вид также домик этот 3D вид по умолчанию здесь есть камеры и обход о них еще будем с вами работать нажму функцию 3D вид по умолчанию вот моя трехмерная модель дома я включу настройки уровня детализации на высокий визуальный стиль включу реалистично, чтобы в реалистичном виде посмотреть мой дом. Вращением объекта я уже говорил об этом в одном из предыдущих видео, осуществляется зажатой клавишей Shift и колесико мышки. Мы его можем повращать. Если просто крутить колесико, вы приближаете его. Просто зажатое колесико ориентируйте свой домик в пространстве. Вот я могу увидеть уже из чего меня представляет мой дом. Ну это еще сложно назвать дом, коробка. А, вернусь назад на план первого этажа. Два раза нажимаю в диспетчере проектов левой клавиши мыши. Мы должны с вами отредактировать фундаментную плиту таким образом, чтобы у нас с вами получилось и крыльцо, и веранда, а, и в дальнейшем появится еще и пандус Но пандус мы будем устроить немного другим методом. Как найти на двухмерном виде мою фундаментную плиту, которая располагается ниже? Вам нужно зайти в редактор эскиза. Я еще никуда не нажимал, я просто говорю. Найти его можно... Для тех, кому проблематично это все найти, в трехмерном виде два раза нажать по нашей фундаментной плите. Либо подсветить ее и нажать функцию «Редактировать границу». То есть редактировать эскиз наш. И уже в дальнейшем перейти на план первого этажа. Вот она, граница розовым цветом подсвечивается. Либо я могу навести курсор к граничному значению моей истины. Вот он. И познакомимся с новой функцией клавиша Tab. За что у нас отвечает клавиша Tab. Наведу курсор на свою стенку. Нажав один раз клавишу Tab и левой клавишей мыши, я могу выделить весь внешний контур своего объекта. Нажму еще раз левую клавишу Tab и левой клавишей мыши, у меня подсвечивается моя фундаментная плита. Вы можете это понять по панели свойств, что вы подсветили. Еще раз. Навел курсор. Причем, у кого может это не получиться, вы курсор не навели на границу своей стены, а просто где-то курсор оставили в стенке. Нажимаете Tab, вот весь контур подсвечивается, еще раз тап, а ничего больше не происходит, потому что вы не нашли границу своей плиты перекрытия. Итак, я навел курсор на границу, нажимаю два раза Tab, вот моя плита перекрытия. Я редактирую ее границу. Что я делаю теперь? А, Границ, значения своих крылечек, террас Я уже находил в видео по автокаду Опять же на него в конце будет ссылка Кому интересно Как я все это определял, рассчитывал а, Напоминаю то, что Минимальный стандартный габарит для крыльца Это полтора умножения на ширину дверного проема Это отступ от стены, грубо говоря Это вот этот отступ, где у меня будет Входная моя дверь, головной мой вход И дальше по 500 мм От самой двери Вот здесь у меня дверь по 500 мм Это минимальное значение вы сможете найти это в нормативах. Я уже это все посчитал, либо вы по техническому своему заданию в масштабе определяете габарит террасы или крыльца. Что я делаю теперь? Я строю сверху террасу, здесь небольшой вход и здесь крылечко. Как я это буду делать? Не знаю, но будем знакомиться с новыми функциями. Лучше всего это познакомиться на самом деле сбоку сначала дострою, потому что здесь у меня везде граничные отрезки есть. То есть мне ничего даже редактировать не нужно будет, я просто буду достраивать. Итак, я возьму построение отрезка и просто запроектирую произвольный контур для своего крылечка, грубо говоря. Там у меня не должно быть по плану крыльцу. это просто показываю новые функции. Контур должен быть единым, то есть линии разделяющие здесь по центру быть не должно. Как они удаляются? В панели изменить у нас есть замечательная функция, называется разделить элемент. Выглядит она будет при нажатии клавиши как скальпель. Нажимаю на нее и могу выделить граничные значения. То есть давайте вот, попытаюсь приблизить. У меня появляется там тоненькая синенькая полосочка, которая будет показывать, где рассекается у нас элемент. Я могу на самом деле рассечь где угодно, но когда вы наводите награничные значения, у вас там фиксируется, где у вас отрезки стыкуются в единое целое. И вот таким самым я вырезаю, нажимаю Escape и удаляю ненужные сегменты. Вот у меня отдельный замкнутый контур. Я думаю, понятно. Не путайте с функцией разделить зазором. Там появляется зазор буквально 1,5-2 мм. Этого нам делать не нужно. Итак, я откачусь назад и строим свое крылечко Снизу оно будет двухметровое, 2 метра и будет повторять границу моего дома. То есть по факту здесь могу отрезки просто удалить. Сверху у меня будет крыльцо 2800, я уже его находил, точнее это будет терраса 2800, которая тоже будет повторять контур моего дома. И то, что касается входа дополнительного в гараж. У меня будет полтора метра. 1500. Ровно по границам опять же моего дома. Поэтому я им показал дополнительную, дополнительную функцию по настройке. Как вырезать участочек. Соглашаюсь с выполнением данного действия и посмотрю снова на трехмерный вид. Да, пандус я еще не строил. Если у вас крыльцо, веранда, терраса, это не отдельные элементы, они сразу же будут как продолжение вашей фундаментной плиты, мы все сделали верно. Это единые контуры с фундаментной вашей плитой. По сути дела, просто продлевают опалубку, в которую заливают вашу плиту. Если их строят отдельно, это отдельные контуры, которые вы должны построить отдельно. Итак. Вот я могу опять же посмотреть на свой домик. Что я делаю теперь? Строю перекрытие между первым и вторым этажом. Как это делается? Я перехожу на план второго этажа. Два раза нажимаю по нему левой тальшиныш. Вот я перешел, все подсвечивается серым цветом. Это абсолютно нормально. Потому что у нас стены не пересекают секущий диапазон. То есть область вида, где мы с вами смотрим. Как мы с вами делаем Точно так же, вкладка архитектура, пол перекрытия, перекрытие архитектурное. Как я говорил в прошлом видео, у нас последний созданный элемент остается в панели свойств. Я нажимаю изменить тип. У меня фундаментная плита 300 мм не нужна. Копировать. Теперь я уже называю 150 мм. Это будет у меня моя плита перекрытия. 150 мм. Я просто назвал 150 миллиметров. Материал у нас используется один и тот же, поэтому заходя в структуру слоев, я меняю только толщину 150 миллиметров. Окей, окей. Теперь для построения плиты перекрытия, да, проекты бывают разные. Бывает то, что перекрытие идут по контуру нашего дома. Так же, как я строил сейчас первоначально фундамент на плиту. Помните, вот чисто контур здания. И тогда некрасиво на фасадах выступает эта плита перекрытия. Постараюсь, я пример в картинках привести. Есть другой, другая функция построения. У нас кирпич с вами облицовочный. Его используют уже в дальнейшем, когда полностью монолитный каркас уже сделан. Либо каркас из газобетона. И тогда перекрытие опирается на основной несущий элемент. В данном случае на газобетон. На плане второго этажа мы его не видим. А что можно сделать? Да, можно было построить эту плиту перекрытия на плане первого этажа, выбрав панели свойств уровень план второго. Либо строить на плане второго этажа сразу. Итак, у нас есть замечательная функция выбрать стены. Вспоминаем то, что я говорил. Там есть возможность построения либо по внутренней, либо по внешней границе основной несущий элемента. Выбрать стены. И начинаю просто общелкивать свои. Стены, внешние, несущие. Вот таким вот образом. Всегда нажимайте Escape после окончания построения. Я опять же повторюсь, здесь можно у нас изменить их ориентацию. То есть либо по внешней, либо по внутренней границе идти. Идите по внешней. то есть Вот я вижу, то, что у меня здесь еще есть расстояние. Это мой кирпич облицовочный 120 мм. А сейчас внимание. Нужно запомнить, что... При завершении построения перекрытия, если я нажимаю зеленую галочку, ну, точнее, я нажимаю зеленую галочку, у меня появляется первое окно. Присоединить стены, доходящие до отметки этого перекрытия, к его низу. Нет. Мы здесь нажимаем нет. Почему? Если вы сейчас нажмете эту функцию, то она подразумевает то, что и облицовку она пустит, хотя у нас запроектирована по основному несущему элементу. И несущий элемент немного опустит на 150 мм. Если мы нажмем здесь присоединить, это будет сделано неверно. У нас кирпич уйдет вниз. Если я нажму здесь в первом окне не присоединить, он мне говорит, окей, кирпич я оставляю на 150 мм. Несущий газобетон я опускаю на 150 мм вниз. Что он меня спрашивает второй окном? А присоединить ли геометрию и вырезать ли вот этот участок? Если я в первом случае говорю, подразумеваю то, что газобетон у меня должен быть опущен, но на самом деле он перекрытие просто опускает, газобетон оставляет. Будет два материала в един... не в единой сборке, а пересекать один материал другим. А если я нажму здесь функцию «Да», то он опустит газобетон, и перекрытие пойдет у нас так, как должно было идти. Грубо говоря, что вы должны запомнить, и в дальнейшем просто руку набьете. В первом окне нажать «Нет», во втором «Да». И все. Здесь нажимаю да и покажу на примере сейчас. Это вроде бы как сложно объяснял, ничего не понятно, но очень интересно. Перейду в трехмерный вид. Внутренние стены у меня еще не присоединились. Это абсолютно нормально. Внешне у меня сработали, поэтому это все правильно. Выделю перекрытие и посмотрю особенно на углах. Вот у меня газобетон опустился на 150 мм вниз. Кирпич у меня остался таким, какой он должен был быть на отметке моего этажа. Давайте спрячем все остальные элементы. Клавишей Tab выделю все взаимосвязанные перегородки, которые возможны. Функция «Присоединить верх основания». И нажму на перекрытие. Перегородка «Присоединить верх основания». Перегородка «Присоединить верх основания». Перегородка, присоединить вверх основания и на перекрытие. Грубо говоря, он присоединяет к моему перекрытию мои построенные элементы. С колонной еще поговорим. На самом деле там немножко другой функции. Нам нужно будет ее отредактировать, чтобы штриховка корректно отображалась. Мы с вами построили замкнутую коробку для нашего дома. Давайте разберемся теперь с окнами и дверьми. И гаражными воротами, которые здесь все лишь есть Там три стандартные сборки, но в интернете можете найти их достаточно много. Я вернусь на план первого этажа и буду расставлять свои основные окна. На самом деле у меня здесь окно-одно. А, располагается на северной части моего здания. Насколько я помню. Я сейчас перепроверю по проектам, потому что его перед глазами нет. Давайте начнем с дверей. Двери в помещениях и гаражные ворота. Как построение у нас происходит окон двери? Вкладка Архитектура, двери. Многие обрадуются то, что я особенно задержу функцию. Ура! Мы сейчас построим двери. На самом деле там есть у вас стандартная дверь. Достаточно страшная. Сейчас покажу, как выбирать другие двери. Ну, нажму по умолчанию: вкладка архитектура, двери. И в панели свойств я вижу то, что у меня дверь есть только одинаковая. Одиночные щитовые. Просто щитовая дверь, без всего. И дальше уже будем настраивать высоту двери, двери и ширину. Внутри помещений может быть, это и сойдет. Но опять же, я хочу другую дверь использовать в своем проекте. Я воспользуюсь функцией «Вставить», «Загрузить семейство». На самом деле, в, при установке программного продукта, уже по умолчанию, там есть семейство, набор семейств с дверьми. «Вставить», «Загрузить семейство». И я вижу то, что здесь большое количество различных семейств. Меня интересует папка «Двери». И я здесь могу и витражные двери загрузить, и щитовые. Для России по ГОСТу двери могу найти. Те, которые нужно будут вам добавить. Мы с вами еще научимся редактировать все семейства. Но сейчас мы будем просто выберем ту дверь, которая мне подойдет. Ручки будем подгружать для этих дверей. Я хочу дверь, чтобы она была со стеклом внутри. Вот входная дверь. На этой двери внутренние написано, но я буду использовать ее как входную. Подсвечиваем элемент, нажимаем открыть. Здесь у нас есть показатели, которые дополнительно семействами подгрузится, но не суть важна. Это не основная задача нашего проекта. Нажимаю ОК. Я буду учить еще вас редактировать семейство. Итак, вот моя дверь однощитовая. Что нам теперь необходимо настроить? Зайду в изменение типа моей двери, которая после подгрузки появляется в панели свойств. Либо опять так же я могу нажать Escape, вкладка архитектура, дверь. И вот они уже теперь две двери различные. Что мне необходимо? Зайду в изменение типа моей двери. Мне необходимо настроить здесь примерную высоту моей двери. Зависит от семейства. У некоторых есть возможность редактирования примерной высоты, у некоторых нет. Если есть возможность функции редактирования примерной высоты, то редактируйте ее в большинстве своем. Нужно смотреть еще по высоте. Дальше уже будем измерять сам элемент и поймем, ошиблись мы или нет. Итак, примерная высота. Стандартная дверь для России 200. Примерная ширина. Дверь входная минимум 1000 мм. 1000 мм. Для газобетона, для кирпича немного отличается. Опять же, в прошлом видео, точнее не в прошлом в видео по автокаду я об этом рассказывал. Нажму ОК. И начинаю расставлять свои двери. Смотрю по проекту, где у меня должна была быть привязка моей двери. Просто сначала поставил ее, в дальнейшем при подсветке я могу отрегулировать, на каком расстоянии она находится у меня от внутреннего внешнего угла. С какой стороны находится открывающаяся панель моей двери. Все это могу отредактировать. Итак, поставлю все внешние двери. Они все будут однотипные, поэтому я буду расставлять их Привязка двери к внешнему элементу кратно 10 мм. То есть в углу, либо к перегородке 10 мм. И начинаю расставлять. Сейчас вспомню. Раз, у меня здесь дверь. Два дверь. Три. Это внешние двери, теперь внутренние. Я буду использовать стандартную щитовую дверь. Только отредактирую опять же ее высоту и ширину. Вот, теперь у меня здесь нет примерной высоты, я редактирую ее просто высоту. 200. И теперь начнем потихоньку. Двери в санузлы 700 мм. Ставлю дверь 700. Ставлю дверь и в технические помещения 700. Мы ну, в кладовые, 700, теперь изменить тип, копировать, на самом деле нужно было сразу же скопировать и переназвать ее по габаритам, которые я использую. Немного ошибся, вы не совершаете таких ошибок. А, теперь я буду использовать дверь в кухне, насколько я помню, и в тамбур. Я просто буду ставить в тамбур 1000 на дверь такую же, как и входную, меняю здесь значение 1000. Раз, поменяю только ее открыванием. И дверь на кухню, насколько я помню, 900 миллиметров. Изменить тип, копировать, 900 900 мм. По технике пожарной безопасности желательно, чтобы все двери открывались наружу, либо по пути следования к эвакуации. А, сейчас я посмотрю, где у меня располагалось окно. Итак, окно у нас с вами располагается уже вот в этом помещении. А, его ширина 2300. Окно. Что нужно знать при выполнении нашего окна? Сейчас завершу курсор. Подоконник. Подоконники нормированы. В зависимости от материала, который вы используете, смотрите техническую документацию. Для газобетона он кратен 100, и 100 мм, и соответственно я буду подбирать окно. С окнами то же самое. У нас по умолчанию есть одно окно достаточно страшное, давайте поставим другое. Вставить, загрузить семейство. Теперь я иду уже не в окна, ой, не в двери, а в окна. И буду использовать пускай вот такое подъемное окно, двойное. Также по его подгружаю. Оно также теперь подгружается в мой проект, и в нем и останется. Архитектура, окно. Высота нижнего бруса является как раз высотой нашего подоконника. Да, если вы зайдете в изменение типа семей, здесь есть подоконник, но на самом деле он не регулирует высоту подоконника, регулируйте ее через высоту нижнего бруса. Я поставлю 900 мм, обычно это стандартный подоконник, который используется. Изменить тип. И теперь меня интересует ширина на данный момент нового окна. Высоту я потом уже отредактирую, когда мы с вами перейдем к редактированию фасадов. Ширина моего окна 2.300. Прошу прощения. Я опять же забываю все время это делать. Изменить тип. Копировать. Высота у меня останется 1100, но ширина 2.300. Не забывайте копировать изменяемые элементы. Ширина 2.300. Примерно шлинули жильники. Окей. И вот мое окно. Вот у меня получилось окно. Что мы с вами будем делать дальше? Посмотрим в трехмерном виде, что у нас теперь получается с нашим домиком. Вот он у нас. Я вижу, что, что уже высоту окна нужно регулировать, потому что оно смотрится. Ну, во-первых, нужно смотреть по техническому заданию. Снова высота нижнего а, Нужно смотреть по техническому заданию, но и вы сами можете редактировать высоту. Я сейчас не переименовывал, я просто сразу же в семействе все это меняю. Небольшая ошибка, опять же, напоминаю. Нужно менять в семействе, сначала в семействе. Вот, я сделал пошире, смотрится достаточно получше. Все это редактируется. Каждый материал в семействах. У меня будет отдельный урок по созданию семейства, редактированию внутреннему, который можно будет понять, как редактируются вообще материалы в семействах, как создавать новые семейства. Об этом я еще буду с вами говорить. Последнее, что мы с вами сделаем, поставим гаражные ворота. Да, с размерами я вначале оговорился, у нас их сейчас с вами не будет, мы их перенесем на дальнейшие потому что нужно будет отредактировать их, э, все функции, чтобы они выглядели красиво, и шрифт использовался, который был необходим. Но это будет отдельный урок, посвященный как раз размерам и есть с этими размерами. И настройка. Пошаговая инструкция, как отредактировать код от иду иначе видео сейчас получится за час. Поставим гаражные ворота. Ну, опять же, у размеров вот сейчас у стандартных. Ни выносок нет, ничего нет. Внутренние размеры пока расставлять нецелесообразно. Там каша получится из них, если автоматически не строится выноска поставим гаражные ворота да И чтобы себя перепроверить если вы говорите, а вот он размеры не ставит как я пойму правильно или нет поставил или нет во вкладке изменить, которая последняя располагается у кого-то она скрыта из разрешения экрана там нажмите на стрелочку которая по направлению вправо идет появится вкладка изменить и вот она линейка при помощи которой можно измерить любое, измерить любое расстояние в своей конструкции Итак, ставлю гаражные ворота через функцию вставить Загрузить семейство, снова иду в двери, двери, а, иду в бытовые двери, и у нас вот две стандартные двери гаражные. Рельефная и щитовая. Пока можете использовать их. В дальнейшем, опять же повторюсь, в интернете есть большое количество различных семей с дверьми. Загружаю рельефную панель. Ширина дверного э, гаражных ворот тоже нормирована, вы ее будете подбирать. Пока я поставлю стандартную, которую нам предлагает программа. Добавляется она через двери. Вот она, счетовая 2400. Дверь. И ставлю ее в свой дом. Теперь на нее посмотрю. Вот моя стандартная счетовая дверь. Гаражные ворота. Здесь еще появится на тамбур дальнейшем. Вот так мы с вами постепенно заканчиваем проектирование плана первого нашего этажа по нашему дому. Планирую сейчас запустить отдельный курс по всем функциям в автокаде и в ревите, то есть при помощи чего я чертил, как это можно было сделать, так же, как я сегодня рассказывал про плиту перекрытия. Ну, надеюсь, что это будет полезно. Это отдельный будет плейлист, в котором можно посмотреть, как и для чего каждая функция в отдельности работает. Напоминаю, что вы можете на нее посмотреть, на каждую функцию, наведя туда курсор, задержав его более чем на 3 секунды, и появится вспомогательное окошко. Но я буду показывать, как это все в реальной проектной деятельности выглядит. Комментируйте как-то видео, нравится, не нравится, лайки, дизлайки. Все отмечаю, стараюсь модернизировать. Стараюсь сделать каждый урок, Понятен, понятным точнее. Ну, все-таки 7 лет преподавательской практики о себе говорят. Да, преподаватель со стажем. Дипломированный. Подписывайтесь на канал. Ну, это тоже, в принципе, не обязательно. Я все равно буду рассказывать для тех, кому интересно. Но если вам интересно и понравилось это видео, вы знаете, что делать. Всем спасибо, что были тут. Еще с вами увидимся и скоро.